Одни сороки отозвались ему, и, перелетая с елочки на елочку, с обычным их тревожным стрекотанием мало-помалу окружили всю слепую елань, и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, косатые, длиннохвосты стали трещать. Одни вроде дри ти, -ти» другие драта -та». — дрон-тон, — крикнул ворон сверху. И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человечка. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали прыжками свое сорочье наступление. Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам, блестящими ручейками потекли слезы.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 Кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеет даже под снегом. И так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Еще растет в болоте голубик кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. А в глухих местах, где живет огромная птица-глухарь, встречается костеника. Краснорубиновая ягода с кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе.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 И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзин тоже не посмела. Да так и промаялась до ночи возле полной корзины. А то бывает женщина нападет на ягоду и, оглядев кругом не видит ли кто, приляжет к земле на мокрое болото и ползет. Вначале Настя, срывая с плети каждую ягодку отдельно, за каждой красненькой наклонялась к земле, но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала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 Ощупью за клюквой, куда клюкву ведет туда, и она, Настя, незаметно сошла с набитой тропы. Было только один раз, вроде пробуждения, она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы, повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась была в другую сторону, где маячили два дерева, сухие, с голыми сучьями. Там тоже тропы не было. Тут-то бы к случаю вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша.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 и на нежной осинке остается узкая белая полоска. Это чудовище так кормится. Да, почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте это громадина. Но как понять, что на осиновой корочке и в лепестках болотного трелисника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе Берется жадность даже к кислой ягоде клюкве Лось, обдирая осинку с высоты своей, спокойно глядит на ползущую девочку. Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню, еле передвигает за собой корзинку, вся мокрая и грязная, прежняя золотая курочка на высоких ножках. Лось ее и за человека не считает. У нее все повадки обычных зверей. На каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушной камне. А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает ветереть воздух, и все кругом охлаждается, но пень черный и большой еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц.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 Но кличку собаки вспомнить она не могла, верно, и крикнула ей, «Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!» И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло, сколько клюквинок клегло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась! Где же был за это время брат, голодный, и как она забыла о нем?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 И сразу поняла, конечно, что это тявкало лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла, лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на лежачем камне. И то поняла, что лисица без хитрости никогда не догнать зайца, и тявкает она только, чтобы он бежал и морился. А когда у Марицы и ляжет, тут-то она и схватит его на лежке С травкой после антипочи так не раз бывало при добывании зайца для пищи.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 Так вот, одновременно сошлись. Травка бросилась, а заяц остановился, и травку перенесло через зайца. Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по метрашенной тропе прямо на слепую илань. Тогда волчий способ охоты не удался. До темноты нельзя было ждать возвращения зайца и травка... Своим собачьим способом бросилась в след зайцу и, взвизгнув завеливисто мерным ровным собачьим лаем, наполнила всю вечернюю тишину. Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и снялась повседневной охотой на мышей. А серый, наконец-то услыхав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении слепой.